Земля, как Вы уже убеждаетесь, во многом уникальных планет. и Одна из значит, отличительных черт Земли в том, что это самая активная тектоническая планета в Солнечной системе, и второе чрезвычайно важное отличие состоит в том, что это планета, обладающая но за исключением Плутона, который, как мы теперь понимаем, не планета, значит, это планета, обладающая самым массивным спутником ну, по отношению к собственной массе. Подобные спутники подобных масштабов имеются у главных гигантов. Титан, похожий очень на Луну, Галилеевые спутники Юпитера подобным обладают масштабами, но у Земли, масса которой на три порядка меньше, чем у масса Юпитера, конечно, это уникальная ситуация и э, это тоже очень важный фактор э, обеспечивающий самое главное самое главное отличие земли способность нести э, биосферу э, но я не буду все картинки вам показывать вот значит э, откуда берется информация про луну значит э, на луну слетала Значит, это вот цифрками, это места посадки Аполлонов. Вот Аполлонов там 17 штук слетало. Привезли в общей сложности примерно 400 килограммов глубокого грунта. Советские Венеры привезли еще там несколько десятков. То есть экспериментального материала гигантское количество. И первое, что, естественно, людей интересовало, при анализе этого грунта это датировка и вот значит какое-то минералогическое какая то минералогическое, сказать, от отождествление что это за порода, что это за минерал я напомню <связываю> <связываю> что э -э момент инерции твердого тела значит если это однородная сфера начну это просто на коэффициент массы на радиус в квадрате квадрат там пи нигде не потеряли не -не. да пи в этом коэффициенте сидит согласен да. вот значит если однородная сфера это будет да, примерно 04 Значит, но если тело претерпевает дифференциацию, дифференциация, напоминает это процесс, который претерпевают небесные тела, массы, ну, скажем так, если по радиусу брать, то больше 300-300 километров. То есть, вот те, если мы с вами будем чуть позже говорить об астероидах, там есть астероиды, так сказать, тоже вполне напоминающие полноценные планеты. Вот. У них э, тяжелые породы, более плотные, правые и тонут, ходят вниз, а более легкие всплывают. И вот возникает такая некая так многослойная структура, такая же, как у Земли, у других планет земной группы, где у нас ядро, мантия, мантия, мантия из нескольких слоев состоит, ну и верхняя вот эта остывшая твердая оболочка и, э зная момент инерции, мы можем, в принципе, понять, насколько это тело дифференцировано, оценить э масштаб ядра и так далее. Значит, Откуда мы это знаем момент инерции? Тоже вопрос. <с <с Значит, с Луной нам повезло, она очень близко. Э мы можем наблюдать ее там даже в очень скромном телескопе э с высокой точностью. И, э Поскольку луна обращена к Земле одной стороной, значит, это значит, что она имеет некую асимметрию, то есть это не точно симметричное тело вращения, которое вот в неоднородном гравитационном поле Земли как-то, значит, занимает некое положение равновесия. Вот вокруг этого равновесия она немножечко колеблется. Эти очень малые движения, это доля секунды в, в головы, Называется вибрация. Вот по вибрации лунки действительно можно довольно точно оценить момент инерции. И ну, оказывается, что ядра Луны либо просто нет, либо оно какое-то очень маленькое. Ну, нам Гудков, Гудков говорила, что внутренняя структура Луны очень хорошо понята по сейсмическим данным, то есть первичные, там вторичные волны. Это да, это, так сказать, отдельная история. Согласен, но э, распределение, ну, в принципе, да, в принципе, после анализа э, сейсмических измерений а наверное, можно э, и к моменту инверции особенно э, не обращаться. Э, вот. Э, так вот, значит, э, тем не менее, вот по этим же сейсмическим данным понятно, что Луна сильно дифференцирована. То есть, вот у нее есть значит, верхний плегматический слой, значит, слой базальта, мантия, вот из этого анартозита, кора, на которой мы видим моря, то есть, это вот остатки разрывов вот этого самого, глобального такого океана. А тем не менее. По массе она дифференцирована очень слабо. То есть, грубо говоря, самый верхний слой — это 2,8 грамма кубический сантиметр, а внизу — это 3 грамма кубический сантиметр. То есть дифференциация по плотности очень и очень слабая, несмотря на то, что действительно мы видим, что она хорошо дифференцирована. Вот. Значит, вторая особенность в том, что вот все эти моря, они, видите, они все очень древние. У них действительно хорошо взята датировка. И это все вот там 3,8-3,9 миллиардов лет. То есть вот после формирования своей поверхности Луна была абсолютно сказать, стабильна. Никаких больше катаклизмов не претерпевала. Дальше, значит, любимое занятие планетных геологов это читать кратеры. Вот. И строятся вот два таких распределения. То есть, вот нижняя кривая ⁇ это лодные моря. То есть это относительно молодые кратеры, но относительно, естественно, вот этих вот 3,8 миллиардов лет. Смотрите, вот эти моря гладкие, все, что нападало, нападало в период интенсивной материальной популяровки, а вот после разлива вот этого магматического глобального океана там кратеров относительно немного. Но отличие не только в том, что их немного, а в том, что у них совершенно не распределение. Эти доминируют маленькие э -э кратеры, то есть с диаметром кратера меньше одного километра, а диаметр фактора — это примерно 1 ну, там, естественно, с точностью до коэффициента. 1 а десятая размеров кратера. Вот, а дальше там некий минимум, а дальше начинают ну, начинаем тратить. Это уже такие совсем редкие события с крупными Метеорит, да. А вот <связывая> у э э возвышенности, то есть вот, та территория, та, та э поверхность, которая находится вне морей. вот, значит, там такой э двугорбый, точнее, с двумя ямами э распределения, которая э, вот как бы говорит о том, что есть два пика, один там порядка на 100 километров и другой аж так до 1000 километров. То есть это гигантские импакторы, и они э, все э, приписываются периоды поздней интенсивной э, бомбардировки. Вот сейчас как бы принято ну, про что такое период интенсивной бомбардировки? Значит, общая картина формирования Солнечной системы, напомню, это сначала газопылевое облако, протосолнце начинает формироваться, конденсируется значит, пыль, пыль начинает кагулировать какие-то планеты Зимали, планеты Земля начинают гравитационно друг чувствовать, слипаться в протопланеты и так далее. Вот. А вся вот эта оставшаяся пуля потихонечку выметается на вот эти протопланеты. И, собственно, это вот и есть интенсивная метеоритная бомбардировка. это продолжается примерно полмиллиарда лет. Но когда уже протопланеты сформировались, и основной мелкий материал уже выметен дальше наступает второй пик, когда вот те крупные тела, которые не стали протопланетами, они с небольшой интенсивностью, но тем не менее продолжают выпадать на планеты, поскольку они фокусируются в вот. И вот Интересно, что здесь есть два пика, и оба они принадлежат довольно крупным телам. То есть вот такие мягкие импакты, то есть столкновение с очень крупным телом в ту эпоху, было достаточно э, типичным забытием. Вот. Таким образом, э -э мы видим, что э как мы можем построить периодизацию вот этой бомбардировки. То есть это то, что было до того, как застыли моря. Моря в это время были жидкие, то есть все это падало, конечно, из моря тоже, но это было, было жидко а Когда море застыло, ну вот, осталось вот это. Но э -э, реголит... Простите, у меня сейчас лекция, я попозже перезвоню. Хорошо, хорошо, только начать. Э -э, значит, э -э, реголит — это отдельный, так сказать, тип планеты, и породы. Мы с реголитом с нами будем сталкиваться на Марсе. Вот. Но на Луне это вот очень такое характерное, потому что, ну, действительно, это была огромная техническая задача, непонятная, когда сажали первые аппараты, тем более людей. Вообще не провалятся эти люди в так сказать, вот, такой бесконечный слой плохо связанной пыли. Потому что вот вся вот эта вот бомбардировка, она приводит к тому, что порода перемалывается, перемалывается, перемалывается, а поскольку атмосферы нет, климатической системы нет, нет механизмов, которые выводят вот этот мелкодисперсный материал и формируют из них осадочную породу. А можно еще раз, почему он перемалывается за счет чего? Метеоритами. А метеоритами. Метеоритами. То есть любая поверхность планеты, любой и спутник, у нас здесь не исключение. Вот первые 500 миллионов лет жизни солнечной системы подвергается страшно, совершенно метеоритным воздействиям. Причем вот как на предыдущем слайде, слайде было видно, значит, он имеет как бы несколько пиков. Сначала просто такой вот дождь, потом период интенсивный, но очень крупных, э -э очень крупных событий, а потом тихонечко спадающий такой вот с, э так сказать, мелкие уже остатки Бол более, -бол более, более мелких импоктов. Ну и, естественно, вот этот достаточный хвост он продолжается по сей день, какие-то материалы спадут на Землю, на другие планеты. Вот. И вот за миллиарды лет все это приводит к формированию такой вот толстого слоя, такой мелкой-мелкой пыли. Вот этот ударно переработанный материал называется словом реголит. Mm -hmm. вот. Он может быть, так сказать, из любого минерала состоять, вот какой был под ногами, с того и получился реголит. И вот из планет земной группы, но на Меркурии тоже такой легалит безусловно есть, но на Меркурии мы пока не садились. <coughs> а вот на Луне и на Марсе это, так сказать, реально хорошо исследованный материал. На Марсе его слой не такой толстый, где-то это сантиметры, где-то его вообще нет. А на Луне? А, а вот на Луне это, <coughs>, вообще говоря, метры. <coughs> Была проблема, действительно, вот человек ступит на поверхность Луны он не провалится это все. Вот. То, что эта мелочь забьет там все клапана, отверстия, складки, это очевидно совершенно, так оно и было. Но оказалось, нет, оказалось, материал очень сильно спрессованный, он достаточно твердый, то есть он там, вот, след оставляет, да, но при этом он такой, как очень-очень вот, морозный снег. Оказалось интересно, что эта пыль сильно заряжена, и кулонские силы, они тоже влияют на вот компактность. Но, конечно, доминируют в основном это вот вандервальцевские силы. То есть настолько мелко переработанный материал, что межмолокулярные силы они уже консолидируют этот материал. Вот. Если вернуться к датировке, то вот тоже довольно занятная картинка, ее как бы вот тоже полезно себе представлять. Вот это датировка лунных пород. Значит, это вот эти вот ромнины, а это э, моря а Это все там больше трех миллиардов лет. А это вот земные породы. Потому что у нас обновляется материал же, да? Да, совершенно верно. Потому что Земля тектонически активна, потому что у нас э, практически нет э, участка поверхности, которая не была бы переработана. Вот, на Луне у нас все наоборот. На Луне вся поверхность древняя, и мы знаем, что очень давно, э, вот как только замерзли моря, застыли, все, любая тектоника на Луне э, умерла. И это вот... Пожалуй, основной результат, такой важнейший результат, вот этих вот 400 килограмм, которые... А как определяет возраст по полураспадам? Или как? Да, определяет, конечно же, по изотопам и по так называемым синтерофильным элементам. Есть редкоземельные элементы, там, лептен какой-нибудь, которые... Встраиваются в кристаллическую решетку определенных пород, угу. и их оттуда довольно трудно выдрать. Но ну, просто вот электронная оболочка атома устроена таким образом, что им хорошо живется там, в определенной кристаллической решетке. Угу. Вот. И э -э когда такой атом попадает в эту породу, он уже оттуда не выскочит. И мы можем фиксировать вот по распаду изотопов. Момент, когда эта порода сформировалась и застыла, когда она стала конденсированным, mm -hmm. состояние. Вот. В основном я это так понимаю, хотя, конечно, там вот есть очень много тонкостей в этом в изотопном анализе, но вроде бы вот такой грубый изотопный анализ точности, плюс-минус 100 миллионов лет, он сейчас является достаточно рутинным методом. И, э, не, не подвергается особенно сомнениям, критикуется. Вот. Ну, если уже посмотреть на определенные типы поверхностей, значит, ну, вот видно, что э, самым молодым типом породы э, является базальт. Это вот как раз там три с небольшим лет. Вот. Красные ближе к 4, 3, 8, 3, 9, это как раз расплавы вот э, ударных э, кратеров и морей. Вот. Ну, и, наконец, самое древние это вот эти вот возвышенности, впечатленные кратеры, которые представляют собой э, первоначально. Как Самую древнюю поверхность Луны, вот когда она сформировалась, началась застывать, пневматический вот mm -hmm. океан начал застывать, вот самые древние участки, это как раз вот, вот эти вот возвышенности. А скажите, а черные там, бик большой, <сасыпь> что? О, а черные, эти вот совсем, совсем молодые, это как бы остаточный процесс, потому что метеориты продолжают падать, Достаточно крупные тела продолжают падать, хотя и с небольшой вероятностью. И если это действительно серьезный фактор, то это может привести к локальному расплаву. Вот. А вот big chill – это что такое chill? Значит, chill – это охлаждение. охлаждение есть, да? вот, э, вся геологическая история Луны она очень проста. То есть, вот когда все это было, только-только кора застыла, и э, был магматический вот глобальный океан. Значит, произошла дифференциация. Мы помним, что разность в плотности очень небольшая, поэтому дифференциация такой не катастрофический характер. такой скорее мягкий локальный. А, вот, а потом значит, вот, произошло образование морей, когда там, в результате каких-то мегаимпактов произошли огромные разливы на каких-то отдельных участках вот этого Магматического океана потом и они застыли и дальше был период какой-то тектонической активности, когда двигались участки друг относительно друга, и это привело к выходу на поверхность вот этих заглубленных пород, в том числе базальтов. Вот базар породы здесь все на трех миллиардов, все застывает и дальше это тишина полная, ничего не происходит. Вот это собственно тишина называется бурчим. Вот. Ну, собственно говоря, это общий процесс, то есть тут Луна не отличается, особенно, от каких-то других планет. Вот. Но вот тонкость одна, которую я хотел бы, чтобы вы запомнили, состоит в существовании вот, этого вот поздней интенсивной бомбардировки, геологические следы, которые на Луне очень хорошо видны. Вот. Ну, собственно, к чему я все это рассказываю и к чему я вас хочу привести. вот, имея всю эту общую информацию, нам бы хотелось все таки понять, откуда Луна взялась. Это да, вопрос, который, ну, понятно, что об этих вещах рассказывает начальной школе, поэтому это действительно важно. А, вот. И... Здесь есть действительно несколько таких вот важных тем, важных вопросов. Это, во-первых, почему все-таки действительно Земля так уникальна, что у нее есть огромный спутник, а у других нет, каким образом такой спутник может сформироваться и каким последствиям все это для нас может привести. Вот. Основные параметры, они вот такие, значит, вот помните там 0,4 было, а здесь 0,393, то есть, ну, практически по массе не дифференцированное тело, почти однородное, хотя мы знаем, что оно действительно дифференцированное. Вот. ну, и, конечно, вот, э просто огромное тело, больше одного процента по массе это для э планет совершенно уникальном случае. Вот. Значит, такие есть, вот так у нас ограничения. На самом деле их как бы две большие группы. Это динамические параметры, там масса, момент инерции, орбитальные параметры, орбита и так далее. И большая группа, вот все, что связано с химией, с изотопами и с геологией. И те и другие, они, в общем, мы обязаны объяснить и те и другие особенности, если мы пытаемся выстраивать какую-то гипотезу. Ну вот, давайте смотрим. Значит, вот масса. Луны, значит, точнее масса спутников по отношению к массе планеты. Это то, что я вам говорил, то что Земля имеет самый тяжелый спутник. То есть вот, грубо говоря, один 1% Земли, там примерно одна сотая, десять минус четвертый типичное соотношение для гигантов. А у гигантов берут соотношение для одного спутника или для всех сразу? для самых больших, для одного, mm -hmm. вот. Ну и для Марса, вот, вот. То есть это такая картинка, не знаю, насколько как бы, несет какие-то закономерности, но тем не менее, значит. вот это тоже очень важно он мало того, что Луна очень большая очень массивная она еще и несет огромное количество уголовых моментов То есть примерно на порядок больше, чем у всех остальных систем планет спутников вот. и это тоже совершенно уникальный случай который непонятно как объяснить вот если мы эту картинку, если мы эту картинку здесь изобразим, значит, это у нас <смех> размер системы спутника, ну, диаметр орбиты. Мы увидим, что Луна, во-первых, достаточно далеко находится, и во-вторых, она вращается достаточно медленно. Ну, получается, медленнее всего... понять, что это за ротационный период. пять часов. Значит, картинка сдвинута явно там на несколько порядков. Значит, да, она должна быть где-то вот здесь, то есть она действительно вращается очень медленно, то есть порядка 10 часов это нормальный период для значит, для Юпитера, Сатурн, для планет-гигантов, значит, у Марса, как мы знаем, там 25 часов примерно, как у Земли, вот. но и сейчас я сам соображу, значит, месяц это у нас в часах это сколько? Порядка тысячи, да, семьсот часов. Ну, значит, на два порядка они подминули чем-то. Вот. Но явно, конечно, это самое медленное из систем спутников. Вот. Теперь наклонение орбиты. Значит, особенность лунной орбиты состоит в том, что она не коррелирует с наклоном земной оси. И это сильно отличается от, например, планет-гигантов. планет-гигантов, вот, там у них тоже есть какой-то свой наклон, и э, их система спутников, они все есть, живут в плоскости локального экватора. своей планеты. У Наш... <клевый> тоже есть некое наклонение, и оно отличается от э, наклонения э, зимой оси. Уже говорилось про возникновение спутников. А вот мы сейчас и, и обсуждаем гипотеза? Да. Ну вот, сейчас перейдем к гипотезам. Сначала факты как бы переберем. Вот, значит, картинка по наклонению. Гиганты, они практически все сидят на эклиптике. У них наклонения очень слабенькие. Вот У Земли, у Марса наклонение большое, вот. и у Нептуна, значит, так, Уран я не понимаю, потому что урана вообще, там у него 180 градусов должно быть, а это спутники, это не сами планеты, это спутники. Да, за исключением урана. Урана как раз там все в этом смысле... А, нет, А, нет, нет, нет, нет, смотрите, значит, это наклонение системы спутников относительно планет. Ну, что это такое? Вот. И, значит, у... Уран, хотя у него самого там, 90 градусов практически, он лежит на боку, но у него и плоскость системы спутников наклонена почти так же. У Юпитера, Сатурна тоже. Это захваченные мелкие спутники, которые, так сказать, большой роль тут не играют. Вот. А вот у Нептона есть Тритон, спутник ледяной, тоже очень крупный, тоже порядка Луны размеров. И он, по всей видимости, захваченный. И вот у него действительно наклонение похоже на... Ну, вот. Про происхождение Тритона тоже много всяких экзотических гипотез, информации, понятно, меньше, чем про Луну, но вот эти два спутника они представляют некую аномалию. Вот. Итак, значит, если мы пытаемся какую-то теорию, э, гипотезу происхождения сформулировать, то она, во-первых, должна объяснять большую массу, э, огромный главный момент, непонятное совершенно наклонение орбиты, это, с одной стороны, это, если говорить о орбитальной динамической характеристиках, если говорить о химии, то Значит, куда делись летучие, непонятно, куда делось железо непонятно, потому что ну, видим, что железного ядра нет, или а очень маленькая. Вот. Непонятно, почему сформировался этот кликматический океан, и э, очень похожие на земные э, изотопные соотношения, насколько я понимаю, там не только кислород но и другие летучие они так или иначе по изотопным соотношениям практически совпадают с ну значит вот если говорить там о летучих да то они соответствует, как правило, очень небольшую температуру сублимации. И если мы видим, что у нас летучих мало, это значит, что в тот момент, когда формировался облик Луны, она вся была очень горячей. Ладно, лирика. Вот. вот, собственно, как эти э, недостатки летучих выглядят. Значит, это такие вот основные реберные элементы, которые есть в любой магматической породе, и отношение к э, солнечному. И видите, что летучие элементы, которые плохо держатся за кристаллическую решетку легко вылетают их, естественно, меньше и на Земле и на Луне а вот, а вот нелетучие которые, наоборот, цепляются за решетку вот их на Луне существенно больше, чем на Земле вот. опять же, этот факт требует какого-то объяснения так Значит, ну и уже упомянуты выше отсутствие железного ядра, которое очень хорошо детектируется по моменту инерции. Значит, ну вот если посмотреть, как выглядят моменты инерции и, соответственно, относительно массы ядер у других планет, ну вот видно, что даже казалось бы, очень сходные по размерам и, по всей видимости, тоже однородные внутри э, галилеевые спутники. Видите, все-таки у них там где-то 0,36-0,37. А, вот, Ганимед это вообще там 0,3, то есть там он очень хорошо дифференцирован, там мощное достаточно э, ядро. Вот. Но про там газовые гиганты вообще говорить не приходится, потому что понятно, что у них, продюсация очень сильная, просто поскольку средней плотность мало. А, вот. а планеты земной группы, видите, они все сидят примерно где-то в районе 33-34, ну, поскольку у них у всех элементный, элементный состав и внутреннее строение исходное. Но у нас здесь явно, так сказать, стоит особняком, она очень сильно выбивается. Вот. Но если вот на таких наглядных картинках это все проиллюстрировать, и предположим, что все-таки какое-то количество железа там есть, и оно упало в ядро, то вот относительно размер ядра он будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть это, конечно, какие-то доли процентов по массе. Вот. Значит, вот что такое этот магматический океан и почему он здесь... Интересен. значит вот эти материал э, с лунных малей он состоит в основном из минерала амертозита он легкий он так сказать, э, там, но он не сильно легче чем базар да, разница меньше 10 э, но тем не менее он всплыл и если он всплыл это говорит о том что луна дифференцирована очень хорошо то есть железо не может быть размазано по недрам равномерно, и в силу этого, значит, большой комбинация. Нет. Железа мне просто нет. Вот это вот самый главный вывод, который делается из существования вот этого вот магматического океана. Ну, повторю эту картинку, значит, у и ось, а вот здесь три. То есть спинница, разница совсем-совсем. Маленькая. Вот. Ну и теперь, перебрав вот эти все факты, значит, мы переходим к четырем основным гипотезам исхождения Луны, которые так или иначе в, числе, в литературе там, последние сто лет обсуждались. А, значит, коакреция, то есть одновременная а акреция Земли и Луны, протоземли Земли, протолуны Луны из одного газа полевого облака, вот, когда я в школе учился. Свершившийся, не оставляющийся в ней факт. Да, у нас была астрономия, кстати, плохая. Нет. нет, то, что сейчас в школе нет астрономии, это просто, на мой взгляд, просто такая значит катастрофа. Не знаю, когда они одумаются. Захват. Это немаловажный тоже так сказать, класс явлений. Захватов спутников очень много в Солнечной системе, и, наверное, в других планетных системах тоже. Но захват штука такая. Значит, захват не может происходить, как вы понимаете, задача двух тел. Ну просто потому что задача двух тел это либо эллиптическая траектория, mm -hmm. да, либо гиперболическая, либо параболическая. А так что вы пришли с бесконечности, а потом сели на эллиптическую орбиту, такого не было. Должно быть какое-то третье тело. То есть это, в общем-то, процесс маловероятный, и он требует участия сравнимого по массе третьего агента. То есть это значит, мимо пролетала еще какая-то Луна, и это уже вот становится довольно сложно предположить. То есть захватить какой-то малый спутник э -э, планете-гиганту можно, а вот захватить Луну довольно мало массивной Земли, это все-таки событие очень малого. Значит, э -э отрыв Луны от проте Земли. Это более древняя гипотеза, и, наверное, лет 200. Но, тем не менее, она где-то, так сказать, сфигурировала достаточно долго. Э -э ну и, наконец, вот наш любимый мега-импакт гипотеза, которая была высказана, по-моему, двумя японцами где-то на уже 90-х годов, то есть вот как раз я был студентом, это все вот, вот там тертелось, крутилось, как-то, значит, вот, пытались это показать или опровергнуть. А, вот. Ну, дальше, значит, вот идет иллюстрация, как это все выглядит, это вот, значит, колок зимами у нас крутится, вот как бы два вихра, вот здесь Будет земля, а здесь будет Вот, вот так примерно будет коакреться. Вот. Ну, захват, понятно. Ну а все вот эти вот э, теории, они как они стройные, не строенные. Есть... Ну, естественно, каждый автор пытается доказать. Сейчас мы разберемся. Сказать, вот у нас есть некий набор фактов, да? И мы попытаемся посмотреть. Теперь. Вот пролезет э, эта теория в тот набор фактов, который мы сейчас имеем. А вообще, Потому что какие-то объекты, которые вот достоверно, ну, более или менее известно, что действительно коакреции? <соединяющим> я думаю, что нет, наверное. Нет. Но я думаю, если Вопрос сейчас... правильный, хороший. И я думаю, что ответ нет. Хотя, например, система Плутон-Харон по всей видимости разумнее всего объясняется именно коакрецией. Вообще есть теория, что огромное количество астероид, двойных астероидов и вот такая гантелеобразная форма большинства комет, мы сейчас это знаем, да, связана как раз с механизмом коррекции. Вот. Но это пока что, я бы не сказал, что это прям такой мейнстрим. То есть есть действительно теоретики, которые защищают эту точку зрения, но фактов тут пока мало. Ну вот, вот Фиша выглядит так. Видите, это довольно старые картинки. Там, я думаю, что это да, после 50-х годов уже никто этого не воспринимал. Но, тем не менее, вот такой, значит, отрыв э, тоже в свое время дискутировался Вот, ну и, наконец, вот наш любимый мегаимпакт. Вот, наверное, это выглядело примерно как-то так. Вот. Значит, что происходит при мегаимпакте? А, значит, вот есть у нас протоземля, она продифференцированная. Значит, есть отдельное ядро отдельная мантия, и в нее показательный влетает что-то размером примерно с Марса. по тем временам это, в общем, вполне такое обычное дело, но ну, не совсем обычное, но ничего такого невозможного в этом, это как раз вот второй этап интенсивной бомбардировки. Дальше, поскольку и Земля, и вот эта планета Земля, они связаны гравитационными силами, фактически, я себе, жидкие капли. Вот, от удара начинается, значит, э, эти капли начинает деформировать, вот, вылетает материал, немножечко э, материала вылетает из ядра, вот но нет. в основном из мантии, ну как ну, по иммерции, пешего, да. жуткие сейсмические волны, это все плюхается вот так вот. То есть, ну, вот модель этого процесса, да, если мы возьмем... Ну, просто непонятно, как если из ядра да, что-то вылетело, возьмем... как вообще Земля не развалилась. Еще раз говорю, значит, Земля не представляет собой твердое тело, как планета. Вот мы кусок Земли вынули породу, это твердое тело. Мы его, так сказать, повертели, покрутили, бросили на Землю, она твердая. Но если мы рассматриваем Землю как планету, она держится исключительно силами гравитации, потому что сила гравитации гораздо сильнее, чем предел текучести самой породы. Именно поэтому Земля круглая. Если бы она была твердая вот в глобальном масштабе, она бы имела какую-то случайную форму, от оставшегося вот ее формирования. А так она, так сказать, гравитация все управляет. И поэтому, если мы бьем по этой капле, она, как-то деформируется, идут сейсмические волны, что-то отрывается какие-то капли отрывается от ядра и тоже, в принципе, могут вылететь на поверхность. И дальше все это собирается на орбите и через какое-то время опять коагулирует в единое тело. Ага, а, вопрос. Вы посмотрели эти остатки вот этого объекта, который врезался по химическому составу? Возможно, у него был другой состав, чем правой Земли. Правильно безусловно, вопрос, но боюсь, что точности всех этих методов на это не хватит, потому что вот Марс, он в десять раз менее массивен, чем Земля, и по составу, в общем, достаточно на Землю похож. И поэтому, если мы на 10% процентов чего-то там добавим, там, допустим, у него изотопные соотношения были, чуть-чуть ну, на 10% процентов другие. Вот мы 10% этого импактора добавили, значит, у нас это изотопное соотношение сдвинулось на 1%. Мы можем просто этого не увидеть. Ну и дальше, значит, вот формируется Луна из вот этих остатков, которые на орбите. Вот такая вот картинка заметная. Ну и вот, значит, теперь давайте посмотрим, как это все проходит по тем э, факторам, которые мы э, имеем. Значит, э, грубо говоря, э, масса Луны, большая масса Луны, да, она, в принципе, э, может пройти и по коагреции, и по значит, захвату, по отрыву менее подходит как в меньшей части. Для мега имфакта это без разницы. Значит, главный момент системы. Значит, для коакреции и для отрыва это очень плохо. Почему? Потому что и коакреция, и отрыв предполагают, что у нас первоначальный главный момент всей системы сохраняется. Если у нас изначально был какой-то огромный, уникальный угловой момент, то, значит, Земля формировалась как-то по-другому, чем все остальные планеты. И непонятно почему. Для захвата, ну, окей, в принципе, да. Это, когда мы захватываем внешнее тело, оно приносит угловой момент. Но, опять же, я говорю, тут нужен третий агент, которого непонятно откуда взять. С точки зрения мега Значит, это проходит лучше, потому что если мы предположим, что удар был потрательный, это значит, что мы можем практически произвольный угловой момент принести вот этим фактором А в захвате третьего гента не может быть солнце? Кто? Солнце. Солнце нет. Солнце слишком далеко. и период обращения вокруг Солнца все-таки существенно больше, чем период обращения вокруг Земли. Так как получится. То есть отклонение от инфициальности за счет движения вокруг Солнца недостаточно для этого. Значит, наклонение орбиты. Для коакреции совсем плохо, потому что ну, если мы действительно из одной системы то формируем, то это что-то оно должно сказать, сохранять угловой момент, в том числе и вектор углового момента. Значит, ну, для захвата вроде бы годится. Вроде бы ничего страшного для захвата нет, хотя... Если бы захват происходил из плоскости эклиптики, это должно было повернуть угловой момент Земли, и он должен был стать более, так сказать, нормальной плоскостью эклиптики. Для отрыва это тоже плохо, потому что, ну, понятно, почему, если мы отрываем, то мы отрываем ровно, так сказать, плоскости своего вращения. Для мегаимпакта, импакта ну, опять-таки, вполне проходит, потому что Внешний угловой момент, который мы приносим, он ничего не знает про направление оси вращения Земли. Вот. Так что по динамике вроде бы вот все-таки мега лучше, чем все остальное. Теперь по значит, космохимии. С точки зрения летучих, вроде бы их и так и сяк должно быть... Меньше, правда, при коакреции непонятно, почему это должно быть меньше, чем на земле, скажем. Вот. При отрыве и при мегаимпакте ну, это... вероятность примерно одинаковая. Значит, по железу. Опять же, железо тяжелый элемент, поэтому при отрыве можно было оторваться совсем без железа, но остаться без железа при захвате и аккреции это непонятно. Значит, по изотопам проходит, потому что если мы аккрецировали из общей мышанины из общего резервуара, то мы все изотопы брали из одного места. И если мы отрывались, то тоже все вроде похоже. Если захват, то либо он пришел совсем из другой области, тогда это не годится, либо он пришел из той же области, тогда это годится. Тут ничего сказать не можно. Вот. Значит, с магматическим океаном, с этим самым с плохо работает захват. Непонятно откуда взялось такое тело с, э, очень хорошо дифференцированное, э, но без тяжелых элементов. Вот. Ну и наконец, если все это дело, так сказать, э, просуммировать, вот, ну, это просто, так сказать, вероятность, насколько вообще процесс возможен. Значит, понятно, что, как это вполне реальное дело, Захват – реальное, но редкое, а отрыв – это, по всей видимости, все-таки фантазия. То есть мы не знаем ни одного примера, который бы именно так должен был быть, у которого нет другого объяснения. Вот. И если мы все это дело просуммируем, то получается, что все-таки вот, ну, мега-импакт получается наиболее вероятным. А, вот. Это, этим всем рассуждением там порядка двух десятков лет э -э народ, в общем-то, продолжает, конечно, работать, продолжает совершенствовать эти теории, и есть критика и в сторону <связывая>, теории мега тоже. Э -э вот, ну вот, картинки, как это происходило, это какие-то симуляции, наверное, уже там относительно недавней пары. Я был не сильно старше вас в Болдере, в Колорадо, когда одну из первых работ на эту тему докладывали как раз те самые японцы. Значит, они решали задачу НТЛ, это гидродинамическая задача, видите, тут капли, так какие-то те, те ребята попроще решали задачку, они решали задачку НТЛ. То есть уже все произошло уже вот это все выбросилось сюда. Вот. А дальше мы вот из того, что выбросилось, пытаемся сделать на У них главная проблема была в том, что все это собиралось в кучку очень быстро, и у нас становилось очень горячей. И, соответственно, она там не только леточек -то должна была содержать, но и многих, так сказать, таких вполне обычных элементов. Но вот, тем не менее, многочисленные работы по симуляции этого процесса говорят, что в общем вполне, так сказать, вполне правдоподобно. Вот. Ну и... значит, некоторые напоминания, почему это для нас чрезвычайно важно. Вот, в определенном смысле это нам подарок с неба для того, чтобы мы с вами здесь могли существовать, так сказать, и обсуждать такие всякие интересные вещи. Потому что симметричный волчок, в котором является любая планета, обладает некой способностью к прецессии. И у Земли есть там определенные периоды этой когда наклона меняется там в где-то с 25 градусов. Вот. Период не очень большой по геологическим меркам, вот. тем не менее он четко совершенно связан с изменением климата, там, с ледниковыми периодами и так далее. И так далее. Вот. Если бы у них не было, то вот видите вот это восстановлено так сказать, по так, порядка полтора-два градуса амплитуда вот если бы Луны не было то дело было бы так сказать, гораздо хуже вот у Марса у него предполагаемая амплитуда качки наклона оси вращения составляет 40-45 градусов. Вот. И мы видим на Марсе, мы с вами вчера об этом поговорили, следы совершенно катастрофических изменений климата, когда выходят полностью полярные шапки, вода конденсируется вся там, на экваторе, до сих пор эти ледники на вулканов на Марсе существует, И, конечно, при таких изменениях никакая высокоразвитая биосфера, она бы не выжила. Вот. И в этом смысле Луна является мощным стабилизатором, который обеспечивает относительно постоянство относительно Земного климата. Вот. вот такая у нас с вами уникальная совершенно планета, которая специально, по всей видимости, приготовили для того, чтобы мы на ней с вами жили. Вот. но ну, на этом я, пожалуй, завершу. Вот. Значит, по поводу следующего раза. У нас с вами сейчас Марс. На Марсе мы наверх две